Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья, меня зовут Игорь Мерлин, и сегодня я вам расскажу о том, о чем мечтают очень многие мои слушатели, зрители, подписчики, а они мечтают о пассивном доходе. Сегодня я вам расскажу о том, что же такое пассивный доход и откуда можно даже вам найти этот пассивный доход, где же его выкопать, чтобы он был. Ну, некоторые сейчас скажут, о, Мерлин, все очень просто, купи недвижимость, сдай и будет счастье. Но, дорогие друзья, возможно, счастье и будет, но это будет не совсем то счастье и этот доход будет не совсем пассивным. Другими словами, пассивный доход это то, когда вы, например, отдыхаете на островах. И автоматически вам каждые там несколько часов, минут, может быть дней, приходят определенные смски с определенными суммами, а вы его, в общем-то, ничего не делаете. Да, есть такие схемы, да, дорогие друзья, но это по большей части инвестиционные схемы, когда вы не участвуете в процессе, просто вы участвуете деньгами.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 или на консультацию по ссылке внизу. Бывают и такие случаи, конечно. И вот именно для тех, кто хочет получать пассивный доход, но нет сейчас денег, чтобы куда-то вложиться, купить какие-то акции, например, или, например, еще сделать нечто, чтобы приносило доход. Да? Купить себе доходный дом, называется, да? или купить себе гостиницу. Так вот. А, как нужно вам этот пассивный доход найти лично для себя. Так вот, дорогие друзья, для того, чтобы определиться с пассивным доходом, нужно сначала посмотреть, чем вы занимаетесь в данное время. Ну, например, если вы находитесь на наемной работе, тут все понятно, да, у вас там все распределено, но сейчас я вам а, давайте расскажу, чтобы было более понятно для тех, у кого уже есть некая своя деятельность. Например, вы изготавливаете какие-нибудь красивые там, браслетики, вот, или там переводите тексты, или еще что-то делаете. Такое, что вам приносит определенный доход. Так вот, для того, чтобы научиться создавать пассивный доход, нужно сначала, с самого начала посчитать, да, дорогие друзья, посчитать стоимость, вашего часа. Сколько стоит ваш час рабочего времени? Да, это сделать очень просто. Если взять, например, что вы зарабатываете в месяц определенную сумму, ну пускай это будет для простоты, пускай будет 100 тысяч рублей. Да, 100 тысяч рублей в месяц. Соответственно, если вы работаете по 8 часов в день, пусть это будет 20 дней, дважды 8. Понимаете, да? То есть вы перемножаете, делите 100 тысяч на количество часов в зависимости от того, сколько у вас часов получается в месяц. И получается стоимость часа. И вы спросите, ну да, посчиталось, что некоторым станет грустно, что у них стоимость часа такая дешевая. Но я бы в стоимость этого часа рабочего еще добавил бы, знаете что, чтобы вам было намного веселее добавил бы время, которое вы затрачиваете на то, чтобы добраться до места работы. Потому что некоторым, я знаю, вот в свое время у меня, у меня там в моей группе, когда я был студентом, учились ребята, которым надо было добираться, ну, два часа минимум до места учебы. Это утром два часа и вечером два часа, а некоторым еще больше. Понимаете, Да. Так вот, я вам рекомендую туда же прибавить это время, то есть вы как бы тратите, то есть вы уже не свободны в это время, вы не можете по пути там, э, там делать что-то полезное для себя, например. Если вы толчетесь в метро, стоите там, да, или где-нибудь в электричке битком набитой, да, то э, как бы тут особо не поработаешь. В лучшем случае можно что-то почитать, послушать музыку, поучиться, кстати, можно, какие-нибудь учебные, Ну и то. Э, Понимаете, да, утром и вечером вот эта вся толкотня, она, все-таки, я бы прибавил эти часы, чтобы стоимость вашего часа была, как говорится, более реальная. То есть, если вы 8 часов работаете, например, и 3 часа добираетесь на работу туда и сюда, получается, вы работаете 11 как бы часов. Уже не весело, да? Ну, ничего, дорогие друзья, что делать? Так вот. Для начала вы посчитали стоимость своего часа. И если вы занимаетесь некой деятельностью, которая вам приносит доход, то что делать с этими стоимостями рабочих часов? Вы прописываете так называемый чек-лист. Что такое чек-лист? Чек-лист – это листочек бумаги, который вы делите, вы делите на колоночки, и прописываете, здесь прописываете, тут пишите наименование, а то есть номер, время, а тут пишите наименование. И а, что в этом чек-листе должно быть прописано? То есть вы прописываете следующее, что а, у вас а, производится за день некая деятельность. Ну, например, а, вот то же самое, а, в, там, подъем в 6 утра, с 6 до 7 утра, например, подготовка, к выходу на работу то есть мы это пока не считаем пока не считаем но прописываем все равно дальше а в 7 утра например вы каждый день выходите на работу выезжаете и пишите с 7 утра там до 8 утра вы в дороге и так и пишите с 7 ну, да, понятно в 8 утра например вы приезжаете к себе на работу и что делаете ну или на то место где вы занимаетесь деятельностью Приезжаете в офис, например, если вы даже начальник или владелец, вы все равно едете, все равно в пробках стоите, понимаете, да? Вы прописываете, что вы делаете во время рабочего процесса. Например, сразу вы там с утра созваниваетесь, там ищите начальника транспортного цеха, да? Вот. Потом звоните поставщикам туда-сюда и обязательно это записывайте. Сколько по времени у вас занимает звонок поставщикам, ответы клиентам, если вы это делаете. Например, там заказ там, какого-нибудь оборудования или заказ каких-нибудь материалов, или там проверка складской деятельности. И вот такой чек-лист нужно вести хотя бы в течение одной недели. Одна неделя рабочая, и вы ведете... Записывайте туда четко все, что вы делаете. Понимаете, да, Вре -э, номер, время и сколько, сколько это времени занимает и что вы в это время делаете. Таких может быть одинаковых строчек несколько в день. Например, если вы э, там обзваниваете клиентов или э, вы в какой-нибудь коллекторской фирме, то у вас там да, в несколько, несколько раз в день коллекторская деятельность. Понимаете, да? То есть вы прописываете свою деятельность по минутам и по часам. И я вам скажу, дорогие друзья, это надо делать ровно, ну, хотя бы неделю, лучше всего пару недель, чтобы было от чего отталкиваться, и потом, потом вы сделаете с этим очень хитрую такую штуку, очень хитрую такую штуку. Например, смотрите, вы выяснили, что например, вы тратите в день ну, пусть будет, например, 2 часа времени на то, чтобы обзвонить клиентам и напомнить им, что вы э, там, готовы принять заказ, там, или что вы что их уже там, э, собрались их продукцию отгружать, там, или еще что-то, или уточнить. Понимаете, да? То есть 2 часа в день. И вы посчитали, в неделю вы смотрите, что каждый день по 2 часа, а иногда и больше, уходит на разговоры с клиентом. И что получается? Получается, что это время, получается, это время для вас проходит очень дешево. То есть это не стоит, не стоит того. Объясню. Например, если ваш час стоит там, 3000 рублей, ну, к примеру, или там, 2000 рублей, а если вы наймете э, какую-нибудь там студентку или какого-нибудь мальчика, который просто будет обзванивать, это будет обходиться сколько? допустим 100 рублей в час нормально вы посчитайте, прикиньте тем более это можно делать дистанционно найти такого человека который будет из дома обзванивать и вам на компьютер только в табличку заполнять результаты нормально И если допустим там этот человек делает там за два часа там 40 звонков у вас появляется 40 строчек в табличке да дистанционно даже не надо чтобы этот человек приходил появляется 40 строчек в табличке и вы понимаете, какому из клиентов надо лично позвонить. И звоните не 40 клиентам в день, а там двое, трое и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Получается, что вы высвобождаете свое время. И тогда вопрос, для чего же я высвобождаю свое время? А вот вы высвобождаете свое время для того, чтобы в это время, например, разработать стратегию, как открывать второе направление, или там другой источник доходов, или третий, пятый, понимаете? Вы высвобождаете только вот этим, поверьте, поверьте, друзья, большинство операций, вот если вы производите какую-то деятельность, до 90% всех операций, всех каких-то событий, которые вы делаете сами, можно делегировать другим людям. Нормально? Да, конечно, это требует определенных, конечно, и трудозатрат, и затрат по времени, чтобы собрать команду и так далее, и так далее, и так далее. Но тогда, понимаете, у вас освободится время, которое стоит дорого, на то, чтобы вы, например, параллельно открыли другой источник доходов, или, или еще два. А этот уже будет приносить. Конечно, сейчас мне скажут «Мерлин, как же так?» Лучше меня никто не сделает. Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Да, друзья, такой момент присутствует в этой игре под названием ⁇ Жизнь ⁇ Зависит от мотивации. Какая мотивация будет у тех сотрудников, которых вы возьмете? Ну, для многих видов деятельности, если вы, конечно, не мастер краснодеревщик, да, или там, э, э, там штукатуру, маляр, если вы сами делаете своими ручками ремонт, там да, там понятно, там... Вот это не очень э, сработает, потому что если вы возьмете кого-то другого, за ним придется переделывать там, или еще что-то. Но в принципе вам главное понять основу, понять вот эту идею, как это все делается. И как только вы высвободите, а поверьте, что если вы начнете этим заниматься, вы сможете высвободить, может быть, даже 4 часа в день. А за 4 часа в день вы можете открыть еще параллельно несколько источников доходов. Нормально? То есть вы как бы э, занимаетесь столько же получается, но ваш час будет стоить дороже, потому что пока вы обзваниваете, ваш час стоит внимательно следите за рукой. Вот, это, это первый момент, который вам обязательно надо сделать, если вы хотите преуспеть в вашей деятельности. Преуспеть в вашей деятельности. Ну, примерно то же самое, если вы на наемной работе. То же самое пропишите, и можно часть работы сдвинуть на тех людей, которые у вас, например, в подчинении. Ну, конечно, если вы стоите у конвейера, да, там закручиваете гайки, то тут сложно, сложно, но вот для тех, кто занимается деятельностью и для тех, у кого есть возможность кому-то делегировать определенные вещи, это надо сделать. Конечно, дорогие друзья. На первом этапе будет казаться, ну я вот по себе знаю, когда я начинал давно это делать, меня душила жаба, я думаю, как это я буду хрен знает кому платить там за то, что я могу сам сделать, И я еще хорошо делаю, я еще делаю хорошо, лучше сделаю, чем этот человек. Там, например, монтаж роликов, у нас уже есть монтажер, который делает, который там все, ну как бы, но, но все равно так, как я, он не может сделать, почему, потому что я профессионал с многолетним опытом, у меня, есть, у меня есть видение, у меня есть определенные идеи, которые я не могу из своей головы переложить в голову монтажеру. Да? Это надо все ему описывать, я буду долго описывать, мне лучше сделать самому. Поэтому многие ролики я делаю сам, монтирую этот в том числе. Понимаете, да, о чем я говорю? Так вот, это первый этап, когда вы высвободите часть своего времени. Но а скажите, скажите, а что Мерлин, Скажу, пожалуйста, а как это, как это вот, а где же пассивный доход, где бабки? А сейчас мы перейдем к бабкам, к бабкам мы перейдем. Я сейчас приведу пример для сетевиков очень понятный. Я сейчас поделюсь опытом, как когда-то, много лет назад еще, уже давно, уже ну, лет 10, да, даже больше, способ которым мы пользовались но который почему-то не все знают и не все как бы этим способом пользуются вот для сетевиков вот сейчас будет самое то итак дорогие друзья что для сетевиков что для сетевиков для сетевиков у нас будет следующее как мы делали понятно что если я сижу в москве то надо развивать сеть как обычно но надо ехать куда-нибудь в екатеринбург там ехать куда-нибудь там в Саратов, еще куда-нибудь там жить, я вот проехал всю Украину, во всех городах Украины жил, да, в Киеве почти год, и в Харькове почти год я жил, и, э, и во Львове, в ивано франкивске в Николаеве, в Одессе, э, в Днепропетровске, где там еще, ну, короче, во всех крупных городах я практически жил, почему, потому что э, я там работал сетевиком. Ну, другими словами, я приезжал в город, и э, там моя структура водила ко мне на встречи людей. Я сидел в каком-нибудь Макдональдсе, да, в какой-нибудь пузатой хате, кто в Украине, да, знает на Украине. Э, вот целый день сидел в пузатой хате, отъедался, пузо отъедал себе, вот. И мне там каждый час приводили по человеку, я с ним собеседовал, писал, рисовал картинки, рисовал кружочки. Понятно, сетевые, мы развивали сети и так далее. То есть вот этим я занимался, вот этими. Поэтому я приехал. Но это один из способов, это один из способов. Но сейчас я вам расскажу про другой дистанционный способ, где не надо ездить по городам. Вот этот способ называется анкетирование, простое анкетирование. Ну скажем так, как как анкетирование, очень просто. В свое время мы что делали? Заходишь в интернет и ищешь там, где представляется, предоставляют работу студентам. То есть работодатели для студентов. Да. Вот. И э, что мы делаем? Мы говорим, что вот у нас есть там рекламная кампания. Рекламная кампания, э, нужно собрать анкетные данные. Анкетные данные. И мы что делаем? Например, я, находясь в Москве, э, я, могу, э, например, во Владивостоке нанять эту компанию, там не задорого получается, они берут там каких-нибудь трех студенток, я им присылаю форму, я им присылаю форму анкеты, ну, кто сетевик, знает эту форму, там там простая форма, и девочки просто идут в торговый центр, пристают к живым людям и, значит, записывают их данные, анкеты, там ну, там определенные определенный есть определенная процедура, как эти анкеты заполнять, заполнять эти анкеты, потом они их набирают и я их дистанционно получаю. Получаю уже с некоторыми контактами, потом у меня в структуре есть человек-рекрутер, который их обзванивает, там или, либо я сам обзваниваю, ну и так понимаете, да? То есть куда проще способ, то есть мне не надо выезжать в какие-то города, я просто общаюсь с этими людьми, получаю от них уже готовых клиентов через интернет и причем они стоят не так дорого. Ну в день там три девочки могут заполнить там 100 и больше анкет. Ну понятно, что как сетевики, закон больших чисел, да, из 120 заинтересуются, 3-4 что-то купят, один может быть будет работать, подпишется, понимаете. То есть получается в день я получаю 3-4 клиента сетевых и одного практически, который ну, в среднем подпишется, ну, это зависит от сети, зависит от того, как разработать эту анкету и так далее, кто будет этим заниматься. Понимаете, но в среднем получается следующее, что за месяц я могу себе в сеть привлечь 30 партнеров и покупателей там человек 50. Уже нормально, да, то есть я как бы не выходя, это, это представить, что у меня эта э, работа займет там в день 1 час. Ну, к примеру, я посмотрел анкеты, кому-то перезвонил или кто-то понимаете, да? То есть вот это чужими руками, и это постепенно начинает приносить так называемый пассивный доход. Понимаете, о чем я говорю? То есть пассивный доход, он может быть выражен, я сейчас вам объясню, в чем, где собака парилась. Пари, парился собак где? И где этот собак? Он парился там, что... Вы можете получать пассивный доход как деньгами, так и временем. И бывает много таких случаев, когда временем, когда вы получаете этот пассивный доход, это намного круче, потому что вы в это время, например, занимаетесь инвестициями, да? либо делаете какой-нибудь бизнес на сайтах. Нормально? Нормально? Все понятно? Вот так, дорогие друзья, вот, казалось бы, Простая методика, которая поможет вам заниматься своими делами, выделять время на новые источники доходов, получать от жизни как деньги, так и время. Нормально, да? Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал на YouTube. Итак, дорогие друзья, с вами был Игорь Мерлин. До следующих встреч. Пока-пока.